вас друзі ми продовжуємо серію великопісних пістових бесід опираючись на книгу аВарафея цього разу тему і буде повчення 9е яке називається про те що не потрібно обманювати Ну бы така банальна тема но втім не будем поспешать. перед тим як говорити про неправду спробуем выяснить, А що ж таке правда що є істина от саме це питання і задав пілад на суде и спитал Иисуса Христа. Христос не ответил. Я за усім тему, не тому, что не знал. Я говорил преподобный Иоанн э, Нафонський, що что э, вопрос было тому потому что истина – это не что, а кто. Вот эта от истина и стояла перед Ним и смотрела Ему в вече. Бо Христос сказал, что Я – є истина, Я – это жизнь. Что же есть истина? Можно ответить на это вопрос? Можно. Истина – это видображение, образ но образ чистый, без повреждений, без прикрылений. Христос тому называет себя истиной, не тому, что Он говорит правду, правду и гречи, а тому, что Он является образом невидимого Бога, как говорит апостол Павло. Он является иконом невидимого Бога, и Он является істина Бога. Ну а что же тоді неправда? Неправда – это отсутствие правды. Неправда, як такої не існує самой по себе. Неправда может появляться только тогда, когда есть правда, когда есть возможность ее изкривить, ее спотворить. Есть такая всеобознанная казка Андерсона, очень мудрый, между іншим, Снегова Она начинается с того, что тролли, тобто есть бисы, строят крывец зеркала, огромный громадное зеркало, в котором все передается в выкривленном, спотворенном виде. И вот эти тролли пытаются это зеркало поднять над светом, чтобы весь світ увидел в нем, в этом брехливом зеркале, отражение творца. Біси не витримують, церковь падает. Не тому, что закон галитации спрацовывает, Бог не пропускает. Но церковь не просто разбивается, эти шматочки разлетаются по і и попадают в очи людские и в их сердца. И таким чином человек, который отрапал до этого несчастя, Якщо отрапал в очи, она все в окремленном вигляді, а якщо у сердца, то, естественно, и в свою душа. Но це как ну а насправді, как виправити провести свои властные выкривания? Аводорофей говорит, что есть у человека навык, как до доброго, так и до злого. А вот навык брехать является очень-очень просто. А вот его позбутися непросто. Для того, чтобы перемогти неправду, нужно до к правде. И способу, просто немає просто не может быть. А высшая правда – это Христос. Только Он имеет владу, выправить все наши кривизны нашего життя. Хай каждая ущелина наповниться, нехай каждая гора та кожный пагорок зревняются, хай станет кривой ровным, а вибойтесь гаденькими дорогами. Ось слова пророка Ісаї, который повторяет Евангелист Лука. Неопадково у церкви, на святых речня Господня, эти слова зачитываются. Давайте пригадаемо евангельский эпизод. До Иоанна Перетеча подходят те, які бачать свою неправду, які хочуть себя выправить. Вот иорданская іорданська вода для них есть символ очищения. И вот между другими людьми Иоанн познает Иисуса Христа. И он удивлен. Как это он может до него подойти и просить хрещение? Он говорит, что это я мою тебе креститься. А не... Він он хочет это делать, но Христос потом говорит такие слова, что нам так належить выполнить всякую правду. Слова трохи неразумные, загадковые, але Иоанн зрозумів что таке, що что без вагань здійснити хрещення. Что же сказал Иисус? Речь в том, что украинский перевод, так и российский, и, не совсем вдали, не совсем точно передает слово «виконать». По-славянски, точнее. От церковно -славянське слово слово исполнить означает не виконати, а дополнить, довершить, дополнить, то есть довершить правду. Про яку правду йде мова, а зовсім не про ту, яку ми розуміємо под словом справедливість. Бо справедливість вона вимагає покарання грішника, як будь-якого злочинца, чтобы він розрахувався перед Богом за свої гріхи. І тому, як, як говорив хтось із святих, був сказав, що якщо Бог справедливий, то я загинув. И тому Боже справедливості немає, і слава Богу, що й немає, але є людська справедливость. А вадерифей говорил, что правила, тобто по нашим кривая линейка и прямий, бачить кривым. прекрасный афоризм. Тобто наші наши власне выкрывления, наша наша линейка кривая, наш зеркало, все бачить кривым. Тому, что все, что мы бачимо, мы бачимо не то, не те, яким воно є насправді, а яким оно в наша світломість. Людей без рішіч немає. И поэтому кривизны в нашей святомости, в нашей церкви, в нашей церкви обязательно будут. И кого больше, в кого меньше, но они обязательно есть. И вот этот рывок является тем, чем мы смотрим на свет, чем мы оцениваем, засуджуємо, вносим свой маленький вирок. Вот что делает людская справедливость. Ну так як себе все-таки выправить? Что для этого нужно? Есть только один выход сповідь і щире покаяння. Тому що наш божественний наставник бере всю нашу неправду, щоб доповнити це своєю правдою, своєю благодаттю. А якщо ми звикаємо себе завжди впорадовувати, то ця неправда настільки корнями виростається наше єство, що ми навіть, якщо і хочемо після цього прийти до сповіді, але ми вже настільки цим вкорінилися, мы настолько этим уже врослись, что мы, как параллезованные умом, не знаем, что сказать. Почему? Тому, что мы не привыкли до ответственности перед Богом, не привыкли вбачать правину перед Богом, не привыкли себя докарать. Что такое споведь? Это таки таинство, когда Господь берет нашу неправду, покрываясь своей правдой, оправдывая нас. А если мы себя вправдовываем, то мы не даем это возможность сделать Господу. Между прочим, той, хто звук себе оправдовувати все свои вчинки, как правило, не оправдовує другого. Той, хто щиро себе прощает за все, не прощает другому. И откуда берется неправда? Афгарь говорит, что неправда появляется из трех причин. Чтобы не корить себе, чтобы не смиряться. Потом, чтобы задоволенеть свои греховные бажання. Ну и третье, чтобы что-то присвоїти. присвоить. Приклад, когда появляется желание что-то себе не докарировать, то с дитинства, с малышкой. Посмотрите, что говорят дети, когда они запізнюються в школу. Что они говорят вчителям? Бутильник не дозвонив. Батьки не разбудили, автобус не было, какая-то другая причина. Ну, мы все знаем, потому что мы сами поступаем подібним чином в аналогичных ситуациях. Вы правдовываете себя, чтобы не сказать правду. Я поревнувался стать, Або я не хотел сейчас наставать слишком. Еще человек звукает до обману, когда пытается что-то щось что-то присвоить. Когда это Знову-таки с малышкой. О, дитя еще маленький, но побачит чужую игрушку. И хочет такого же себе, Просит дай мені! дай мне. Но как оно идет в школу, то тем, все дети списывают чужие работы, домашние, контрольные. Списать это делом звичным. На списывание не смотрятся как на грех, как на обман. Людина звикает жить чужим. Людина звикает обманывать. Вот, зазвонив телефон, подбегает дитинка, батько говорит, скажи, что мене меня нет дома. Таким чином неправда стає звич... звичкою, Таким чином зло входить в наше життя. Но не треба забувати, що обманючи когось, мы обманюємо в першу очередь самі себе. Занурившись головой у неправду, мы триумфально котимось у яму, у царство без настанних мук. Тому дуже хотілося щоб у час Великого посту мы духовно себе реабілітували, щоб мы могли звільнитися від неправди И щоб царство правди знову засяяло в наших душах. Mm-hmm. <laughs>